Данный слот, как вы можете видеть, называется фруктовый коктейль. Все ссылочки вы можете найти вон там, вон, внизу в описании, либо же в закрепленном комментарии. А мы начинаем. Наш что вами сегодняшний депозит составит косарь. Косарь 33, ставочка 135. Окей. Без пизды, на ней эквивалентно 10 прокутам, на поебается. Мы поднимем сегодня свои деньги. Поднимем свои 15 косарей. И начинаем сразу с победы. Маленькая несущественная, но тем не менее победы. Вот. 450, блядь. 630, косарь получим Ебать Ставим лайки за такое продуктивное начало Мы уже подняли косарь Сходу, слету Пиздец Вот то, о чем я говорил, насчет лудомании Что будучи лудоманом, как я <coughs> К сожалению, видимо Или к счастью, я не знаю, это не так плохо, как многие думают Как мои родители говорили до этого, как я не начал приносить деньги Окей Еще и бонусы распомали Что весь кайф лудомании в том что ты просто испытываешь невероятный кайф, блядь. Просто космический аграс с того, что ты тупо выигрываешь. Дело даже не в деньгах, в каких суммах. Вы видели, блядь. Первый мой прикрут, это был выигрыш на 75. Это мало очень, типа, это меньше, чем наша ставка была. Но тем не менее, я говорю, все окей, все заявить. Мы хоть что-то да получили. Вот к чему я веду. Вот в чем суть лудомании. Один из ее аспектов. Так что, будучи романом, лутаманом, вы иногда можете испытывать те чувства, которые не испытывает обычный любой другой человек. Блять. Но в любом случае, косарь 350 мы получили. И я думаю, косарей 15 наши сегодня мы спокойно сделаем. Ну прям вообще. И еще три касика. Ебать. Ой. Как же приятно, блять, Как же приятно, дорогие друзья. Еще секс. Ебать. Ебануться на самом деле, я не знаю. Сегодня нам на самом-то деле очень везет. Мы играем на такой мелочи. Еще полтора кос... косарь 800 мы получим. Блять, может даже 3600 сделаем. Нет, увы не сделаем. Но, блять, как же нам везет. Поднимаем в пизду, поднимаем еще ставку. До 225. Уже наш баланс, как видите, позволяет. Ах да, дорогие друзья, что еще хотелось бы сказать? Что все там же, внизу вы можете найти мой промокод специальный. Вон там, вон внизу в описании. Который активируется в разделе акции, лишь перейдя по моей ссылке на этот самый проверенный вулкан Старс. И сразу же, при первом вашем депозите от 500 рублей, бонуска составляет 150%. Лишь вдумайтесь, как это дохуя. Так что не думайте, не ждите. Скорее летите, летите туда, пополняйте. И разъебывайте вулкан вместе с мной. И поебать, что вам скажут ваши друзья. Родные, близкие, девушка, парень Что вы лудоман, лудоманка Что лучше не втягиваться в эту тему Лудоманья, типа, блядь, большая болезнь, серьезная Но нет Это не так Они долбоебы, так что не слушайте их Они не понимают, о чем они говорят Знаете, есть куча разных игроманов Вот, например, любого игромана взять, который играет в компьютерные игрушки Просто в компьютерные игрушки Он тоже игроман А где-то есть еще и лудбоксы и по сути он тоже является лудоманом. Так что лудомания это не так страшно, как многие себе думают, когда ее описывают, например. Нет. Окей. Бонуска у нас пока не особо, честно говоря, идет, да? Блять, ну пиздец. Почему не яблоко? Так. Бля, вообще их сайт пизда. А, продолжаем, значит, да? Пиздец. Еще один их сайт. Но, в общем, косарь мы уже имеем, кстати, да. Немножечко пока проебались в последнее время, когда подняли ставку, но ничего страшного. Все идет по плану, как говорится. Все идет своим чередом. Вот, видите, еще косарь получаем. Блядь, как это приятно. Просто, знаете, блядь, может звать меня Тёма Лудоман, но я искренне, блядь, кайфую от того, когда я его еще косарь, пиздец Что происходит Охуеть 9300 мы имеем 550 1300, 1550 Бля Ставим большие пальцы вверх За такое Крайнее везение, нам настолько везет. Я охуеваю порой сам Ага Пойдет, пойдет, в принципе нормально, мы в плюсике, все нормально Что? Еще 2 600? Ебать, давайте может даже 5 200 сделаем, что? Бля, ну не-не-не, могли, но... Сука Вот, это еще один аспект аспектов то есть обратная сторона Тебе очень приятно, когда ты просто побеждаешь И очень, очень неприятно, когда ты проебываешь Поэтому я здесь, каждый раз смотрю удвоение и думаю, блять, окей, есть шанс выиграть? Тогда нажимаю. Если я понимаю, что я прояву, думаю, нет, даже не буду разочаровываться. Лучше заберу свой выигрыш, который был изначально до этого, и мы с своей будем спокойны. А, а мы еще тем временем еще одну бонус к логе. Так, нам, в принципе, до 15 кассиков осталось 2700. Так что, возможно, мы сейчас их и получим. А тем временем, я напоминаю, что все ссылочки вы можете найти вон там, вот внизу в описании, либо же в закрепленном комментарии. Так что не ждите, друзья Действуйте вместе с Темой, С Темой Лудоманом Бля, мы нихуя не выигрываем, пиздец Какого хуя? Ну хоть что-нибудь Заебись! Сразу Яблоко дали, x20 Блядь, 4600 Пиздец Это, это прям дохуище Нам нужно было всего-то 15 классиков Мы уже, блядь, имеем 18, да? Чуть меньше, но окей Давайте, может, попытаемся в таком случае до 20 добить уже. Либо же слить до 15 до какой-нибудь красивой суммы. Но приятнее было бы добить все-таки до 20 И немножко успокоить свое эго, свою лудоманию, потешить. Что, блядь, Тёма смог в очередной раз еще 750. Ох. Не знаю, знаете, тем более в наше время и романов полно. Везде они, блядь. Это, по сути, такие же игры. То, что вы сейчас наблюдаете на мониторе. Ты, по сути, являешься лудоманом, являешься все тем же игроманом. Окей, увеличили. блять, видите, мы получили типа совсем хуйню. Это всего 250. Но очень при... Пизда. Нахуй это сделал. И вот так каждый раз. Наверное, каждый раз типа многие спрашивали, в комментариях интересовались. Когда я проиграл даже незначительную сумму, почему я так расстраиваюсь? Все дело в моей блять лудомании, как раз таки. Очень неприятно видеть, что ты проигрываешь, но то, что ты получаешь космический, блять, оргазм космического удовольствия, когда ты побеждаешь. И в этой бонуске я надеюсь победить, то есть сорвать приличную сумму. Но, к сожалению, да, напоминаю, что не всегда, не всегда бывают дни, когда прет. Бывают никогда прет без пизды. Окей, приятно. Бывает, никогда не прет. Досадно, но. После черной полосы всегда наступает белая Так что не забываем об этом, дорогие друзья А мы, к сожалению, нихуя не получили Эх Окей, окей Что-то вижу, да, есть О, 425, пойдет За 850 сделали На ровном месте, забираем скорее И продолжаем Блять, ну это хуйня Ну типа Приятно, конечно, но хуйня 17600, тем временем, у нас уже есть не недолетевшая бонуска, пиздец. В 850, заявить. Вот это мы нормально выиграли здесь. Немного, блядь, потешил свою лудоманию в очередной раз. Так, очередная бонуска, значит, да? Что ж, ну давайте посмотрим, что нам здесь выпадет. К сожалению, нас, от нас ничего не зависит, так что... Мне, лудоману, просто остается полагаться на свою... Удачу в этой игре. X5. Косарик, да? Чуть больше косарика. Заявить, пойдет. Это получается нам... Остался косарь всего. И цель вторая будет выполнена. Давай, давай, давай, давай. А, все. Увы, к сожалению, блядь, все на этом. Что ж, думаю, косарь мы должны в скором времени получить уже. Хотя, знаете, 1913, В принципе, блядь, такое красивое число. Я думаю, что на этом на сегодня можно остановиться в пизду, похуй на тот косарь. 19 косарей мы получили, перевыполнили нашу сначала изначальную цель. Так что все заебись. Напоминаю, дорогие друзья, что все ссылочки вы можете найти внизу в описании, либо же закрепи.